Mm. <music> Ильшат Гафуров встретился с коллективами Института экологии и природопользования и Химического института имени Будлерова. Прежде чем начать встречу, химики и экологи университета познакомились с новыми корпусами Института фундаментальной медицины и биологии, которые расположились в здании бывшего военного госпиталя. Основные вопросы, на которые после обхода отвечали директора институтов, это продвижение и увеличение заработной платы. Собственно, с этого и начала свой доклад Светлана Селивановская. Посмотрите, пожалуйста, если в 2011 году мы зарабатывали 26 тысяч, то в этом году средняя заработная плата по профессорско-преподавательскому составу составила 84 тысячи. Я буду позже говорить, эта средняя заработная плата, конечно же, складывается из зарплаты преподавателя и тех денег, которые зарабатывают сотрудники, выигрывая и выполняя различные гранты. Экологи добились показателя плюс 200% от средней заработной платы по региону. Руководство университета твердо намерено этот уровень поддерживать. Ну, в целом хочу сказать, что оба института не продвигаются и не могут продвигаться. Но нет, не проделывается большинство. Посмотрите, не продвиньтесь к таким образом делается оба коррекционного института и механизмы Для получения финансов рассматривается открытие новых проектов, в том числе и совместных с международными научными центрами. Эффективностью работы служит публикационная активность. Например, 2018 год только начался, а в институте уже опубликована как минимум одна статья от каждого научного сотрудника подразделения. И это еще не предел. Работа над публикациями активно продолжается. В том же русле озвучил свой доклад директор химического института имени Бутлерова. В своем выступлении он раскрыл основные направления научной и образовательной деятельности. Ректор Казанского университета дал положительную оценку прослушанным докладом. Хорошо, Простой вещь, простые розы. Взяв слово по итогам обоих докладов, ректор отметил, что конкуренция на мировом рынке только возрастает, и для сохранения позиции необходимо прикладывать много усилий, не говоря уже о том, что от КФУ требуется продвижение. Как отметил глава ВУЗа, начав работать над программой повышения конкурентоспособности, университет стал заметно меняться, легко заметить разницу, каким был университет 15 лет назад и каким он стал сейчас. И чем ближе мы подходим к первой сотне, тем сильнее становится конкуренция. Нельзя сегодня работать вот так, как мы работали 15-20-30 лет, это не о возрасте и людей, которые там работают. Мир давно поменялся. А мы все, когда мы говорим о университет 4 на это не только цифровизация составления, по-моему, мы там сказали, это вот то, то третье. Это самое главное, чтобы содержательно вот едой, если вы видели, мы там рисовали модель университета. Это инновации, третье это цифровизация. Но четвертое это когда центральная часть, наука и образование отвечает требования, четвертой промышленная революция. Владимир Нелюбин,